Mm. Алло, Антон. Слушаю. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я звоню вам с города э -э -э, Железногорска Курской области. Mm. Алло, алло. Слушаю. Я, я, я, являюсь, я являюсь вашим подписчиком, и... Пытался с вами неоднократно связаться, в Телеграме вам писал, Сурбу 2 Антон, и писал вам еще ВКонтакте. хотел ну, получить у вас консультацию, помощь по судебным вопросам. Как-то сразу в эту тему в вас увлился и понял, что это правда, потому что сам неоднократно хожу в судебные процессы и, в принципе, понимаю, что теперь мне стало понятно много, откуда персональные данные, почему именно судья так или иначе ведет себя в судебном процессе. И я хотел бы вот попробовать бороться, грубо говоря, с системой теперь по вашей методике. Потому что по методике персоны получается слабовато и не всегда выигрывает. Вот я хотел вас спросить такой момент. Скажите, вот я просто слишком поздно вас увидел, я уже находился в процессе, я уже себя обозначил как персона. То есть уже дело было, в принципе, первый судебный процесс прошел, первое заседание я паспорт показал, все показал. По факту, как бы, я себя уже персоной объявил. То есть вот как вы там в некоторых роликах там, даете рекомендации людям, то есть как там судья ловит, допустим, этот, паспорт покажи там, через свидетельство о рождении, через ходатайство через подачу ходатайства, то есть все вот эти моменты, через продолжение дела, рассмотрения, ну, то есть все это как бы такие уловки судей, чтобы человека, ну, именно идентифицировать как персону. У меня вопрос такого плана. У меня шел судебный процесс налоговой инспекции. Я судебный процесс судья... Оставил в пользу истца, то есть взыскать с меня все налоги не несмотря на то, что мне требованиями направлялось, в материалах дела находятся копии, копиями погоняют, э, приказ там о назначении юридического лица, именно налогового я туда, я туда и приложил ваши эти как их э, документы, скачал, э, э, ваше волеизъявление предъявлении судьей полномочий подал в письменном виде, как. Э, но подавалось в качестве заявления и в качестве, уже подавалось в качестве ходатайства. Ну, не более изъявления, а заявления, потому что как бы уже не, ну, не, не мог с вами связаться и не понимал, как дальше действовать, боялся, что как бы суд, э -э ну, может не принять от, от меня их. Ну. И я решил идти как бы уже как бы, по пути персоны, типа, ну, через ходатайство подавать. Когда я это все, конечно, зачитал, у судьи был в шок просто, и у секретаря, а, вот именно вот а, ваше вот это волеизъявление, предъявление полномочий судьи, ну там реально был шок, то есть а, просто они мне отказали без всяких комментариев, хотя я писал, вынести письменное определение, суд не может дальше продолжаться, так как судья является таким же участником процесса и должен подтвердить свои полномочия и, в принципе, через тот же паспорт РФ свою личность. Чего судья не сделал, просто отказать и дальше начал вести процесс. Соответственно, после, конечно, этих заявлений, процесс, ну, он, наверное, и так бы был предвзятым в сторону инспекции, но так он был, ну, очень, скажем так, предвзятый, с нарушением всего, чего только можно. Вот сейчас я выхожу в апелляцию, собираюсь писать апелляционную жалобу подавать у меня такой процесс могу ли я сейчас апелляционную жалобу на этой стадии подавать уже от имени живого человека или уже в этом нет смысла мне уже надо дело доводить до конца уже как персона можно и так и можно и Эдек, можно и средний вариант какой будет вы я почему боюсь сейчас например как персона подавал как живой человек скажут, суд первой инстанции рассматривал там персону, там грубо говоря, там Терешина Владимира Александровича, а здесь начнет, ну, как, живой человек. Но ваше заявление, вот это ходатайство, и заявление я подал как на имя суди, так и на председателя суд, суди и написал э, без акцепта, без оборота на это, как его, без оборота на себя и на свое имущество. Но без акцепта, получается, я тогда сам не акцептировал данное, это, как, данное заявление. Наверное, не надо было писать без акцепта, да? Или я все правильно сделал? Ну, если ты не хочешь акцептовать э, э, лю, лю, любое это аферту, то надо писать без акцепта. Вот я, я, я только написал без акцепта. Без акцепта, без оборота на меня, на мое имущество. Судья спрашивает, как это понимать? Я говорю, ну, так и понимать, что я не акцептирую и без оборота на мое имущество. Подписался человек там, какой-то, такой-то, ну, все. Я говорю, так и понимать, вот как вот здесь и есть. Ну, правда, видите, я это уже заявил а, на втором судебном заседании. То есть, потому что первое это прошло, я еще не мог, не мог никак с вами связаться не получалось вы то есть на мои сообщения как-то не ответили ни вконтакте ни в телеграме и я вот в одном в одном из роликов ваших увидел ваш телефон как вы говорите что вы даете там продиктовали свой домашний телефон и я вот тут вот на него решил позвонить потому что думаю вот как, как вообще с вами можно контактировать, допустим, там, возможно ли это как-то через WhatsApp, либо как-то вот э, посредством интернета, чтобы вот не звонить, например, на домашний номер, потому что как бы звонки из Курска в Сургут там довольно-таки по деньгам ощутимо выходят. Звони в телегу. Как бы... Звони в телефон. А? Звони в Телеге. Антон 4.0. Э, сейчас. Э, Антон он тон, с маленькой буквы, правильно? Да, английскими буквами. Он тон 4.0. Английскими буквами. Сейчас я пишу. Английскими буквами. С маленькой буквы он тон. 4.0. 4.0, да? Да не хочу. 4.0. А, 4.0. Антон. 4.0. 40, грубо говоря. Mm -hmm. Антон 4.0. А, я как бы еще не знаю, как это. Ни разу через Телеграм не звонил. Сейчас мне человек поможет. Я как бы таким... Сам довольно-таки человек возрастной. Почти 50. И я, у меня недавно просто вот такой телефон. Не кнопочный, как говорится. Но я его еще в процессе осваивания. Вот сейчас мне как бы подскажут, как это сделать. И я бы тогда мог а, вам уже тогда позвонить. А, уже а, именно в Телеграм. Скажите, ну вот на данной стадии, вот как мне лучше а, подать вот, вот эту апелляционную жалобу, чтобы они ее и не завернули, не сославшись на то, что, ну, она не оформлена должным образом и поэтому оставлена, ну, скажем так, не принято к рассмотрению. То есть мне ее уже тогда подавать как от персоны, например, когда уже пишу там такое-то, такой то, -то фамилии, имя, отчество, там, дата рождения, ты административный ответчик, ну и все вот эти дела. Либо же уже, например, писать, э, как по-вашему, как вы делаете, там, живой человек. Некоторые, я смотрю, пишут распорядитель, там, э, персоны, там, генеральный распорядитель, там, персоны такой-то. Ну, я вот смотрел стримы, с, э, как вы вот э, с людьми общаетесь, там, вот вы говорите, что вы выбрали вот именно для себя вот такую форму, как бы, вот, обращения, которая вот в этих документах э, вот я хочу, как бы и звоню, в принципе, для этого. Хочу понимать, как мне подать, от чего имени мне подать, чтобы выиграть 100%. Чтобы они не дать им шансов дело вернуть, как бы оставить без рассмотрения, типа апелляционная жалоба оформлена не должным образом. Потому что как бы я в суде первой инстанции не заявлял себя как живой человек. То есть я там прошел как персона, да, а вот чтобы они не восприняли, что именно в апелляции я себя уже позиционирую как живой человек. и, Ну и, скажем так, на они как бы этот момент не использовали для того, чтобы отказать от э, принятия жалобы. Mm. Алло? Так, ты задал примерно пять вопросов. На какой из них надо отвечать? Я понял. От какого, а, а, как мне подать правильно, от э, персоны сейчас апелляционной жалобы, либо от лица живого человека, чтобы суд принял ее производство, скажем так? Mm -hmm. Ну, во-первых, я слышу, что у тебя нет четкого распределения себя с персоной. то что ты только что сказал, э, от персоны подать или от лица живого мужчины. Лицо живого мужчины – это и есть личина, личность, то есть персона. То есть ты сказал либо от лица, либо от лица. Нет, я почему сказал от имени персону подавать? Потому что я, у меня уже первый процесс, вот именно суд первой инстанции – я там прошел как персона. Потому что, например, я смотрел ваш один стрим, там мужчина с вами по лишению прав консультировался, и потом дальше продолжение, вы ему говорите, ну вот ты понял, на чем тебе судья поймал, он говорит, нет, на том, что он сказал, какие у вас ходатайства, и начал продолжать суд, а ты не возразил, как бы он тебя на этом поймал, то есть это он идентифицировал как персону дальше. и соответственно, ну, ты суд проиграл. Вот я как бы на основании вот этого видео, которое вы ему э, говорили, то есть я сделал вывод, что раз суд так или иначе э, смог человека подловить, грубо говоря, и уже его... Э, хотя человек сам себя изначально заявлял живым человеком, то есть у него не было растождествления, э, То есть он изначально заяв, ну, когда заявил себя живым человеком, но судья э, всячески именно пыталась перевести его в, в, в плоскость э, неживого, именно в плоскость персоны. И когда вот она его подловила на этом, вы ему говорите, вот поэтому ты как бы суд и проиграл. Тебе не надо было дальше э, с ней, ну, надо было отказаться от ведения судебного процесса. А так как ты согласился, она сказала, продолжаем судебное заседание, и ты согласился, значит, как бы, ну, это и являлось моментом того, что ты признал себе персону, и поэтому ты проиграл дело. Но так как у меня уже, как бы, я говорю, я зашел в суд, я показал паспорт, я уже именно сделал действия, которые не рассождествляют меня а, как живого человека и как персону. А, я, как бы, с вами, когда созламился, хотел именно получить информацию, имеете ли мне на стадии того, когда вот уже после первого заседания, когда я себя еще не объявил живым человеком, перейти, скажем так, в плоскость живого человека, будет повлияет ли это на выигрыш дела, либо это уже бесполезно. Ну вот не получилось у нас с вами связаться, скажем так. И я уже как бы этот э, первый процесс, э, суда первой инстанции, не процесс, а первое рассмотрение моего дела в суде первой инстанции, я уже проходил именно как персоной. Сейчас я распространяю себя, я понимаю... Я понимаю все, что там происходит, весь, весь вот этот принцип. Но, опять же, я возвращаюсь к своему вопросу. Я как бы почему вот это все рассказывал, чтобы вам было понятнее, почему именно я себя в суде первой инстанции не расторжиствлял именно с персоной. А вот теперь как бы у меня закончился суд первой инстанции, начинается суд второй инстанции, куда я еще не ходил. Э -э у меня вроде бы как есть шанс уже себя растождествить с персоной и подавать себя как... Э -э, писать как от живого человека. А -э вот могу я вот сейчас вот на этой стадии именно подавать себя как живого человека? Как зовут? Владимир. Владимир, ты один и тот же вопрос э -э задал разных сторон. Ты его раз в пять э, озвучил, э, мне он ясен стал с первого раза. Я просто просил его задать типа, как можно короче. Вместо этого ты его опять еще длиннее, длиннее, длиннее, каждый раз все длиннее рассказывал. Научись да. коротко задавать да. вопросы. М могу да. ли я на данной стадии зайти как по теме живых? Все? Да, да, да. Конечно, Боже, ты всемогущий. Нет, я понял. То есть я могу зайти по теме живых. То есть, э, смотрю ваши бланки, как вы подаете. Просто я там не видел вашу апелляцию. А в том пакете документов по ЖКХ, вот как вы выиграли суд, вы же там выкладывали. Я не помню же, где я их, или в Ютьюбе я этот пакет документов скачал, либо в Телеграме, уже просто не помню, где мне там пацанок скачал, грубо говоря вот этот ваш пакет документов, когда вы ЖКХ там и именно судитесь, но я там не видел именно апелляционную жалобу в тех документах. Или это не имеет значения? В принципе, я могу сейчас зайти как живой человек и просто писать от имени живого человека как апелляцию, так как я все могу. Правильно? Смотри, на, на стадии апелляции там так называемая черная мантия, она смотрит только бумаги. То есть твое слово там, даже если ты придешь, там, ну, вряд ли ты что-то сможешь сказать, там, высказать, даже если что-то скажешь, им, в принципе, без разницы, они смотрят только бумаги. Соответственно, на апелляцию нужно еще на, на это на, в первой инстанции наполнять дело своими бумагами. Требования к апелляционной жалобе, то, что ты говоришь, ненадлежащим образом оформленное, я такого еще не слышал, чтобы апелляционные жалобы завернули. То есть требования к апелляционной жалобе – это ну, в свободной форме. Ты там можешь, вот, вот по поводу шапки, да, как, как тебе заходить, ты можешь дальше от имени персоны написать. Это первый вариант. Второй вариант – от живого мужчины. И uh -huh. третий вариант – это промежуточный, то есть от живого мужчины учредителя и там благополучателя такой-то персоны. Подождите, я сейчас пишу, от живого мужчины благополучателя, да? Как, просто как благополучателя. Так, от живого мужчины благополучателя, дальше персоны, да? Ну да. От живого мужчины, благополучателя, персоны. Ну, и персоны, соответственно, пишу уже свое фамилию, имя, отчество, правильно? Свою или персоны? Ну, персоны я имел в виду. Ну, то есть пишу как паспорт, и, и, а и фамилия, имя, отчество именно паспортных данных. Ну, да. персоны. Там, Персоны. Ну, ну, документы, это по сути есть персона, маска. Угу. Правильно? Да. Вот, то есть, вот это тут так, от живого мужчины, благополучателя. Вы еще что-то говорили, здесь еще какое-то было слово. Генеральный распорядитель. От живого мужчины. Генерального распорядителя. Генерального. Генерального распорядителя. распорядителя. То есть, так, я понял. Вот, в принципе, вот это такая она, промежуточная форма. От, ко от которой я, в принципе, могу и отталкиваться. Опять же, это будет апелляционная жалоба или это будет волеизъявление? А тут включается соображалка. Можно написать волеизъявление, а потом на следующей строчке в квадратных скобках апелляционная жалоба. Ну, в кавычках, да? Не в кавычках. Ты слушай внимательно, в квадратных скобках. квадратных скобках это как? Ну, набери в интернете, что такое квадратные скобки, увидишь. Есть, а, круглые, квадрат... есть полукруглые скобки, а есть квадратные. Просто на раскладке на компьютере их, блин, не вижу. Ну, ладно, я в интернете э, наберу. Там, где буква Х и твердый знак. А, все, все, вижу, вижу, все, вижу, вот я же вам говорю, лузер, блин, пока вот это все, о, я понял, в квадратных скобках, ну, э, и и также и подпишусь в принципе, живой мужчина, э, распорядитель, распорядитель, Распорядитель, сам записал, теперь не могу прочитать. Слушай, у меня под каждым видео есть ссылка на пакет бумаг по теме живых. Ты его скачал? Да, скачал, что-то скачал. Ну, так а. там же есть шапка. Открой, да почитай. Ага. Хорошо. Блин. Вот не могу сейчас прочитать. От живого мужчины, распорядителя. Генеральный распорядитель и благополучатель. Ты записать не можешь, а я, а, а я это все в голове держу. Я записал, теперь не могу прочитать. Кратко, пишу быстро. А -а -а. Генеральный рас распорядитель. И благополучатель. Все. Ну, я понимаю, что в принципе там, где суда, главное, что чем я ее наполню. Примерно лиционную жалобу я себе представляю. Я вот собираюсь, кстати, туда один из аргументов включить то, что судья не предъявил свои, никак не подтвердил свои полномочия. Тем более я взял выписку именно на областной суд на курс. Там суд проходит как юрлицо, Сама налоговая тоже проходит как верлицо, согласно выписке. Более того, там, в этой выписке там, в одном из пунктов вообще указано, что ему выдается лицензия. А, а соответственно, подавая свой ИФ, она не, не приложила документы, подтверждающие именно лицензию. А по производству, по кодексу административного судопроизводства, это является одним из основных положений, что при подаче иска, если организация лицензируется, лицензия должна ну, в обязательном порядке прикладываться. То есть я именно при апелляции как бы буду вот эти моменты отражать, и именно вот хочу сделать акцент на то, что именно вот несмотря ну, на письменное ходатайство, которое было подано, и на письменное заявление, судья никак не подтвердил, никак не подтвердил своих полномочий, соответственно, то есть, ну, Решение его нелегитимно, он тогда не имел права рассматривать. Или это уже будет вообще не аргумент, коли я уже остался дальше на рассмотрении дела. То есть, я, в принципе, мне, наверное, было на том этапе, как только он не подтвердил, мне надо было выходить, и все. Я, наверное, здесь ошибку совершил, правильно? То, что я, как бы он сказал, отказать. Вот мне, наверное, на этой стадии, после оглашения именно вот этого волеизъявления, подтверждения полномочий судьи, после его отказа, мне, наверное, надо было сразу покинуть процесс. Так, нет? Я, я не советую покидать процесс. Покидание, у, уход с корабля, с э, суда, с судна, это, по сути, ты судна, от, да. от защиты своей персоны. А капитан корабля э, покидает судно всегда последний. Соответственно, если ты первый выйдешь, ты признаешь, что над твоей персоной, твоей персоной и судом вообще, судном управляет именно тот, кто остался там. Согласен, поэтому я не ушел. То есть это я, значит, ну, вот в принципе, смотри, я правильно, интуитивно смотри, смотри, если с, с тонущего судна э, капитану ходит первым. Во-первых, это дезертир, да? Э, он, ну, да, да. он себя обесчестил, потому что он э, это, отказался от спасения судна спасая свою жизнь в первую очередь, а не своего экипажа, там имущество, веренного ему. И во вторых, допустим, остался какой-нибудь юнга на корабле. Так вот этот юнга автоматически становится капитаном. Я понял. Я понял. Мне особенно воодушевило вот это видео, когда они, ребята, кричали: "Тану, помогите!" и судья просто выдержала. И у меня был, я был шок просто. Я вот это смотрел. Я как бы в процессах так ча часто участвую, ну, но когда я увидел вот это, как бы, ну, это было нечто. А это, морское, это морское право. Да, да, да, я понял. Это морское право. Я чуть-чуть там, как бы, начал эту тему изучать, там, морское право. А многие видео ваши э, пересматривал именно вот это вот Сталин 2.0, где вы там с человеком общаетесь по векселям, вексельное право, что вот это тоже как бы интересная информация, очень много. Как бы о времени, чтобы вот э, все это заполнить, э, скажем так, э, не, не могу быстро это все охватить, как бы изучаю постепенно. И вот э, на, ну, на, на этой стадии. Но тебе, вот, тебе повезло, да. сейчас очень много информации есть в интернете. Четыре года назад почти ничего не было. Мы по крупицам все собирали. Ну да, я просто случайно вот так вот наткнулся. Я даже, даже вот в некоторых там натыкался, когда там вот, ну вот меня именно впечатлил ваш канал, ваш сайт, вот там вот как бы оно вот все вот, вот оно прям разложено. И с масками даже вот это. У меня два суда прошли вот. В 22-м году они меня судили, и в двадцать первом за то, что я был без маски. Но я я эти дела выигрывал как персона на основании этих э, нарушений, которые там имелись. Вот это, конечно, шикарное видео про подпись, вот этот, э, как там, ВСБАЙ, нет, никакой, СФБАЙ э, ар то есть э, SFB пишешь, э, потом э, SFB пишешь, потом ставишь свою роспись, дальше пишешь АР, правильно? Ну, там в видео все рассказано. Ну, да, тем более вот это про летучего голландца, как вы там с человеком общались. И я просто, когда увидел, я понял, блин, мне пришлось потерять столько времени и столько сил, именно борясь, борясь с ними в процессах, э, именно как персона, но это ужас. Можно это было все прекратить, э, в принципе, если обладая вот этими знаниями, которые вы там декларируете, даже на стадии не доводя это дело до суда. Просто это, конечно, очень впечатляющее видео, вот этот летучий голландец, это нечто просто, конечно. Я даже не мог понять, не мог поверить, что такое вообще может быть. И, конечно, вот эта тема с векселями, как э, именно все время надо заполнять правый угол, перекрывая, так как они так как они перекрывают именно заполняя, должностные лица именно правый угол документа, что как бы нам надо не оставить им для этого возможность как бы перекрыть этот документ именно правый угол проверки. Я как бы стал сейчас только немного вникать в это дело, но не совсем еще сильно вник, но вот какие-то моменты мне стали понятны вот, с этими вещами. И вот единственное, что я вот именно хотел, сейчас вот на стадии, пока буду писать апелляционную жалобу, чтобы хотя бы к ней приступить, начать вот эти писать, отражать вот эти нарушения, которые были а, при рассмотрении дела. Именно вот хотел именно с вами вот посоветоваться, опять же, вот как неправильно подписаться. Опять же, мне ее надо подписать жалобу также без акцепта, без оборота, правильно, как, как и у вас в документах. Mm, я не помню, чтобы я там это. Э, это... А, там сам внизу. Там у меня это. Да, в самом аппарат... внизу вы обычно пицы ты. А? Владимир, давай это, на, на ты. Я тут один. У нас тут это не, не, а, твень, не ну твень, я, твень. Я, я я машина. Я просто, ну, в этих судах, просто уже выскакиваете на автомате. А вот вы отключаете автомат, включаете руч, ручной режим. Осмысленно. Я прочитал вас, что такое на вы, что такое на ты, как по обычным, как это было, что это обозначает. Я, я, это, я это понял, почему на Вы это оскорбление, иду на вы, да? Да нет, меня просто коробит, меня, я сразу начинаю оглядываться, где, где тут еще один. Я, я понял, но ну, это, это просто машинально, выскак, постараюсь себя контролировать. Так, так вот. вопрос по поводу подписи ты задал. Да, как вот внизу, апелляционную жалобу, также написать без акцепта, без оборота на меня и на мое имущество. И подписываю, в принципе, живой мужчина, генеральный распорядитель и благополучатель персоны какой-то. И ставлю роспись. Это, это у тебя все вверху написано, что про генеральный распорядитель, живой мужчина внизу ты должен да. это, как бы оставить свой след по законам российской федерации в документе обязана должна быть присутствовать подпись подпись согласно гк 19 и словарям это собственно ручная написанная фамилия то есть у тебя чтобы опполяционную жалобы приняли они завернули в связи с отсутствием подписи тебе нужно обязательно написать собственноручную на это на эту фамилию персоны. Не пропечатать, как я... Ну, я раньше апелляцию подавал, у меня была она напечатана, а я оставил как подпись, а фамилия, имя, была, было, например, ну, например, дата, роспись собственноручно, а дальше, например, напечатано Терешин В. А здесь я понимаю, что я должен полностью рукой написать Терешин Владимир Александрович полностью, правильно? Не обязательно, я же тебе еще раз говорю. Подпись – это собственноручно написанная фамилия. Если ты добавишь имя, отчество, это, это твое право. Но это не обязательно. Так. То есть, ну вот смотрите, я ставлю дату в левой стороне. Но сначала, вернее, пишу без акцепта, без оборота на меня и на мое имущество. Написал это с левой стороны, например, грубо говоря, ставлю дату, ставлю роспись, как я обычно расписываюсь, и я всегда писал эту вот роспись, а дальше писал там э, человек там, и писал там Терешин В.А. То есть вот так я должен подписать или все-таки ее как-то видоизменить? Я не, я не смогу за тебя принять решение как тебе расписаться я тебе говорю главные критерии которые тебе позволят определиться с это с вариантами я тебе еще раз говорю обязательное и необходимое условие необходимое и достаточное в принципе по законам РФ это собственноручно написанная фамилия а потом чтобы дать понять что за этой фамилией персоны стоит живой мужчина применяются определенные буковки бай в начале в конце а а если под принуждением то еще в начале ц f добавляется либо в виси либо точки ставится то есть если под принуждением то cf это под принуждением правильно обозначает. Владимир, пересмотри внимательно, если потребуется, 3-4 раза видео под названием «Роспись под принуждением». Там все рассказано. Слушай внимательно. Я тебе просто пересказываю видео. Я понял. То есть мне надо написать именно «Бай», «Бай» — «Роспись» и «АР». То есть вот я... У меня, кстати, вот поэтому и были вопросы, допустим, если я именно буду вот так вот подписывать, вроде, вроде как я под принуждением апелляционную пишу, но я вот сейчас мне стало ясно, что мне апелляционную не надо подписывать именно э, ЦФ, то есть CF это оно и обозначает под принуждением, а БАЙ, а вот БАЙ как раз, БАЙ, э, Роспись и АР а, то есть вот так, вот так вот это подписывать документ, грубо говоря, апелляционную жалобу можно. А вот именно э, до, добавление буквы CF обозначает под принуждением, правильно? Что такое CF? Ну вот это вот символика, что она обозначает, что под принуждением, что когда вот там какого-то... Герцога или кого там хотели лишить э -э, Сана, он так и подписал же, вы в этом видео говорите, что он именно да. вот подписал. Я в, а? видео, я в видео все рассказываю, ты услышал только часть. Я вот уточняю, ты знаешь, что такое C.F. Вот тебе в этом черной мантии не зря спросил, как это понимать. То есть он проверял, понимаешь ты вообще, что ты говоришь или нет. Да, да, да, да. я понял, что он проверял, а я... А я сказал именно вот понимать так, как написано, потому что эм, не хватает, эм, скажем так, не успел э, именно к, к выходу в этот как его, в судебный процесс, не успел именно э, осознать, скажем так, э, прорасти в меня эта информация, не успела. Вот именно, чтобы она, вот, как, как вы говорите, вот такое как ты говоришь, как, как вот отождествление, чтобы было четко понять, чуть-чуть здесь еще спушивался в суде, и, видимо, вот, вот это замешательство, он понял, что я как бы плаваю. но ну, я это даже считал. Но он, когда именно дал понять, что он в теме, потому что именно там, когда я в возражениях на действия судьи указывал, что я не являюсь персоной и не являюсь физическим лицом, и он просто сказал что персона переводится с французского маска, хотя вот во время моего зачитывания возражений на действия судьи. То есть я как бы это воспринял, что он, как бы вот этой фразой, дал понять, что он, в принципе, в теме он понимает, о чем я пытаюсь сказать. Но, но вот этим вопросом, который вы правильно говорите, он, он убедился просто, что я плаваю. Да он, Когда я написал обороты был... на меня, я-то я здесь Именно у меня эта подпись стоит, стояла как без оборота на меня, на мое имущество, а, дата, роспись, как я в паспорте, грубо говоря, расписываюсь там. Ну и пишу человек, Терешин Владимир Александрович, вот так. И он, видимо, вот это, там у меня не было буквы С Ф и Бай, АФ. Там у меня этого не было. А должно было, видимо, быть, да? Ты что-то до да, этого длинные реплики устраиваешь. Ну, ну да, он... я такой ну, многословный. Он, вот это то, что он тебя спросил, а как это понимать? Это была не просто проверка на знания, это была проверка на дееспособность. Если человек любой человек использует какие-либо знания, какие-либо там аббревиатуры, буквы и еще что-нибудь, и понятия не имеет, что это обозначает, это говорит о том, что он применяет знания, в которых он, которые он не знает. То есть он пытается использовать волшебную палочку, не понимая, как работает угу. эта волшебная палочка. Угу. Угу. И это именно проверка на деспособность. Вот, вот то же самое у тебя сейчас вот с этим CF. Ты вроде и видел видео. А, там, там, кстати, раз я, я рассказываю, что, что такое CF и как расшифровывается, и что означает, и как переводится, и как нужно использовать. Но ты этого не услышал, ты этого не запомнил, и ты это не сможешь изменить. Угу. Пока еще раз не пересмотришь. Да, я согласен, я сейчас пересматриваю это видео. Ну, элементарно, даже вот возьми видео, многие мне говорят, мы твои видео по, по, по, по, это, по 10 раз пересматриваем с ручкой. То есть они буквально, вот то, что я показываю на экране, у меня же вся информация сжатая до невозможности. Я стараюсь вот в эти вот 10 минут уместить эту информацию кол это, колоссальную. Я я, не, ага. я, я, я, я, я, бы, я бы мог про это ИЦФ в ИЦФ, короче, три часа рассказывать. Ну, зачем? Ага. Вот народ берет ручку и прям я говорю там C.F, э, э, это, это сокращение». От таких-то слов. Он раз под, под, под роспись, многие вот запоминают именно, когда напишут. Берут и пишут. Ага, я понял, согласен. Я сходу запоминаю, я а просто осознаю и все. Но у меня не было именно подписано CF, AR и BY. У меня этого не было в подписи. У меня просто стояло, как бы, у меня было единственное, только что вот эти слова без оборота, без акцепта, без оборота на меня и на мое имущество. Владимир, у меня именно в подписи отсутствовало Владимир, CF, BY, АР. отсутствовало. Подожди, а? я тебе не говорю про то, что у тебя бы где-то когда-то было. Сейчас в разговоре я тебя спросил, что ты говоришь, мне, у меня это... Ты упомянул ЦФ. Я тебя спрашиваю, что такое ЦФ? Ты понятия не имеешь, что такое ЦФ. Ну, получается, что так, да. Это, ну, да, именно. Я, я видимо, это пропустил, просто смотрел, видимо, много-много ваших видео, и как бы и там где-то вот, а, информация мало усвоилась, и каша в башке. Надо, видимо, пересмотреть, действительно. Я, единственное, для себя понял, что если я буду подписывать, например, тот же протокол там, писать ЦФ. Бай, роспись АР, то он уже будет считаться, что этот протокол, допустим, составлен под принуждением против моей воли. Вот это я для себя усвоил. Как бы, что мне надо вот именно вот эти символы написать, тогда все, как бы, это под принуждением. У вот это я вынес, скажем так, из этого видео. Ну, а вот тебя, это ж пишется не, не, не для полицейского, а для судьи. Вот судья тебя тоже вызовет, скажет, а что такое ЦФ? Ты ему скажешь, под принуждением, он скажет, а как букв, буквы английские, c, c, точка, f, точка, э, с, с русским под принуждением, вообще к, к, какая взаимосвязь? И ты не сможешь пояснить? Да, не смогу. Ну и все, значит ты не знаешь то, что ты пишешь, и не соображаешь. Ну согласен, да. То есть использовал волшебную палочку и понятия не имеешь, как эта волшебная палочка работает? Да, Да, по сути да. Ну, а если я буду именно подписывать в апелляции, там же меня никто не будет слушать, судья же мне не сможет этот вопрос задать. Он же будет смотреть только, что изложено. Он же не сможет мне, грубо говоря, это задать-то, правильно? У меня здесь есть, например, вариант написать, чтобы он не смог оценить, волшебно я сейчас палочкой пользуюсь или нет. Не сможет. Ну, не сможет, и задать мне эти вопросы не сможет. Соответственно, он будет как бы понимать, но все-то узнает, чем и как он пользуется. ну А спросить нельзя будет, потому что они с бумаги изучают. Ну, вот вам бумага, изучайте. Правильно? Правильно-то правильно, но рано или поздно возникнет ситуация, когда тебе надо будет пояснить это. А Нет, не... Это, это однозначно. Это я абсолютно согласен. Это я сейчас все пересмотрю, а, постараюсь это все как бы вникнуть, Потому что даже вот опять же, например, даже в процессе видео бывают какие-то вопросы, возникают. Блин, не знаешь, как позвонить, спросить, вот, э, ну не догоняешь просто некоторые моменты. И тут вот, вот, Я говорю, вот, пока случайно в одном из видео не увидел, как ты телефон, телефон дает человеку вот именно вот этот домашний, из-за чего я... Когда ты говоришь, вот как с вами связаться, и ты даешь телефон вот этот. Вот я вот это успел как бы и записать, и поэтому и звонил. Думаю, чтобы сейчас срок-то подходит подачи апелляционной жалобы, я думаю, хотел посоветоваться, как мне правильно ее оформить. А, ну, и уже как бы более детально вникать вот в эту тему живых. Ну, потому что сроки подходят, я хотел бы ее сейчас забросить, обжаловать, грубо говоря. И уже как бы спокойно уже заняться более глубоким изучением, скажем так, и познанием этих моментов. Тем более будет ваш непосредственный контакт в Телеграме, где уже можно уж совсем, если до чего-то не будет мозги доходить, уже можно хотя бы это уточнить. Ну, контакт ты получил. Контакты получил. Ты мне скажи, мне сейчас CF под принуждением нет, смысла подписать, потому что апелляционная жалоба не может быть под принуждением. Я же ее добровольно пишу, правильно? Почему добровольно? А, нет, под принуждением, потому что как бы закон устанавливает эту обжалование. То есть не то, что я вот сидел, сидел, у меня воля моя возникла. По сути дела, то, что именно вот это законодательство РФ заставляет меня подавать эту апелляционную жалобу и сроки, тогда это можно расценивать как под принуждением. Я правильно мы мыслю? Ну, в принципе, правильно. Только ты должен для себя определиться, под принуждением ты это делаешь или по доброй воле. Нет, сейчас для меня ясность наступила, что я делаю под принуждением, потому что если бы не было этого суда и не было вот этих норм, которые обязуют меня делать и именно подавать ее и установленные их законом а, нормы соответственно тогда а, принуждение прослеживается тогда значит в а, бай а, будет тогда актуально вот и пытаюсь мыслить разложить ситуацию хочу спросить я правильно мыслю ну, правильно я понимаю, как бы, <смех> ход событий? Я и про парня, про это смотрел, про полицейского, которого они, как его система там ломала, и как они преследовали семью его, и там, как они его задерживали, вот это вот, ну, то есть, как он осознал себя живым, вот когда он выкладывает свое интервью у вас на канале, конечно, это тоже сильная вещь, там она, конечно, впечатляет. Когда он стал именно пользоваться вот этой темой живых. Но я так понимаю, использование темы живых, это там, вот они вас, когда психушки, я так понимаю, обследовали, доводили, пытались выдать вас за сумасше... тебя за сумасшедшего, чтобы, как бы, вроде человек как ведет себя неадекватно. Все стадо идет туда, куда его гонит, а этот не идет группу. Его, блин, ловите принуждать. То есть он говорит, я не стадо. Там, вот стадо отдельно, я не стадо там, Я живу человек, я личность как бы Система не может И хочет создавать этот прецедент И как бы Соответственно пытается Выдать тебя за сумасшедшего Чтобы как бы, для других не было Примера так же последовать Тем же курсом, грубо говоря Я, я правильно вот Это расцениваю? Ну правильно Проверка была на волю Сломится ли воля, поддастся ли потому что вот я еще не слышал, чтобы как бы многих много, много людей за 4 года звонило и говорили, что их в психушку упекли и что им к, якобы комиссию устроили. Но вот недавно Елена Юн попала в психушку. Ее там обследовали по, по уголовке экспертизу назначали, так она там говорила, там 4 или пятеро к ней вышли в белых халатов. Ну, я я ей сказал, что это, это не рекорд. Мой, мой рекорд, по-моему, еще никто не побил. У меня было где-то 35-40 человек. Офигеть, просто такая жесть. Угу. Весь, это просто, бом... но это... Весь бомонд округа собрался. Мне в армии приходилось идти против системы. Как бы я знаю, как это тяжело, как бы... Ну, в каком плане типа этой системы, что как бы у всех там дедовщина, все вот это живут по этим, по их внутренним правилам. Я не хотел жить, как бы, ну, и, соответственно, система, она всячески, они там пытались сломать, как офицеры, так и, в принципе, старослужащие. Ну, я, конечно, прессинг испытал там тоже серьезно такой, было тяжеловато, даже не сказать, что тяжело. Но, но я я даже тогда не понимал, я не я как понимал, я думаю, раз мне Бог это свыше дает прийти, ну, претерпеть такие испытания, ну, значит, он меня к чему-то готовит. Но в свете того, что сказал сейчас ты, то есть, вот эти мои как бы вот эти испытания, они так, легкое недоразумение. То есть там тридцать пять человек выходит, вот это и все вот эти дела, конечно, это вообще жесть. Это, а тут уже борьба система именно с государством это как бы м, такой блин это такое очень серьезное испытание в жизни я думаю не каждый сможет его пройти время не удав... не давай вопросы а, ну я вот все к вопросам а, к этим то есть я уже тогда для себя понял, что TF BY, э, роспись AR я могу подписать вот так, правильно? Роспись как выглядит? Как закорючка или как что? Ну, роспись выглядит, вот, например, пишу букву Т прописную, потом ВЛ. Ну, Сначала буква Т заглавная, потом заглавная В, маленькая Л, ну и две таких вот, э, как две гантели. Этот как его, как знак бесконечности, ну, вот на, после буквы Л. То есть сначала пишу, да, прям букву Т, там прописную, да, буква Т раз, э, буква В прописная большая, маленькая Л, и вот эти две гантели только не в горизонтальном, а в вертикальном расположении роспись э, ставлю. То есть вот так вот оно нормально будет или нет? Опять невнимательно слушаешь. Чтобы апелляционную жалобу, еще раз повторяю, слушай внимательно. Чтобы апелляционную жалобу не завернули по причине отсутствия подписи, должна присутствовать собственноручно написанная фамилия персоны. Я понимаю, что, то есть мне надо пропись написать тогда. Те решим, грубо говоря, вот так. Ну, это, это, это, это твое право. Я тебе я те говорю, как, как, как, я, как я расписываюсь. Если под принуждением. c. f. Булгаков r. А, просто фамилию без инициалов. Ой, третий раз повторяю. Собственно, подписью в российском законодательстве, именно подписью. Не росписью, не автографом, а именно подписью. Считается, собственно, ручно написанная фамилия. Ну, слышь? Я понял. Именно фамилия. Я все, все. я До меня дошло. Фамилия именно без инициалов. Потому что вот эту фишку я помню, когда я, например, в нотариус именно подписываешь документ, у нас что-то заверяешь и хочешь расписаться как паспорт? они говорят, нет, пиши просто прописью, фамилию. Вот это, видимо, с этим и связано именно при завершении, ну, при нотариальных действиях. Я правильно понял? Потому что для меня это всегда было, скажем так, я как бы понимал, что это не просто так они делают, но не знал почему. Теперь как будто у меня ясность, и я понимаю, для чего это делается, что именно при нотариальных действиях то есть они более, скажем так, следят за тем, чтобы было вот это вот, все это дело исполнено, грубо говоря. Поэтому они и просят фамилию написать именно вот пропищу, как, ну, грубо говоря, там как, ну, пропищу фамилию написать, правильно? Ну, наверное. Я понял. То есть ты пишешь c.f.by. Булгаков АР. И все. АР большими буквами латинскими. Правильно? Верно. Так, ну значит, тогда я тоже смогу так подписать. В принципе, вот единственное, мне сейчас надо, конечно, изучить название CFBY, проверить еще раз, как бы просмотреть это видео, как бы чтобы... В дальнейшем, более, скажем так, детально это знать и понимать вот эти вот все вещи. Так, э, ну, а вот это, что писать, э, живой человек, вот это добавлять надо, или уже, или это уже в шапке будет там, грубо говоря, уже в интеллекционной жалобе. То есть это уже сверху у нас остается. Здесь не, этого уже не надо. Здесь просто без акцепта, без оборота на, мне, на мое имущество. Э, и все, и пишу CF, BY там, Терешин, АР. Вот так вот, правильно? Все ответы, видео, роспись под принуждением. Там и про... Я... И про БАЙ, и про АР. Ты же понятия не имеешь, что такое БАЙ и что такое АР. Сейчас буду пересматривать, значит. Так, я буду тогда пересматривать. Антон, скажи, что я должен за консультацию? Ничего, одно, одно, ровно одно благодарство. Благодарствую, Антон. Я про благодарствую смотрел, что такое благодарить и, как ты говоришь, в суде даже судьи благодарствую. Почему, как бы, что это обозначает? Это я смотрел в ролике. Что? Вот это как бы я смотрел, да. Не только судье, но и тем, кто меня пытал, и всем этим сорока человекам, которые были в белых халатах. Любому, кто от кого получил любой опыт и любое благо, я говорю благодарствую. Да, я понял. Ты даже говоришь, что они как бы делают для тебя урок, несмотря на то, что он урок этот, может быть, доставляет тебе какие-то там проблемы, неудобства, но они тебе дают урок, и поэтому ты им за это благодарен. Я видел это, как ты говоришь. говоришь. Я даже помню вот видео, надо его пересмотреть, когда ты говорил, что когда тебя стали, э, привезли в больницу там э, на предмет э, тоже освидетельствования, или что там... Э, Вышел врач, и именно ты красной ручкой стал писать в правом углу, э -э, перечеркивать вот эти незаполненные поля. Вот я сейчас э -э, не совсем вспомню, э -э, что именно там вот ты с правой стороны писал. Надо тоже, кстати, пересмотреть вот это видео, связать память. Я чувствую, это видео не по одному разу надо все пересмотреть, чтобы оно в башке осталось как бы уже вот так вот э окончательно. И именно ты там рассказываешь, что именно надо... Говоришь, у меня не было красной ручки. Я попросил у них дать мне красную ручку. И стал писать красная ручка. И что именно на оборотном стороне листа тоже какие-то действия ты совершил. И что, говоришь, они, переглянулись друг на друга, как бы смотри, что он делает. Как бы, ну, и они понимали, что ты, в принципе, как раз обменяемый человек. Делаешь то, что надо. В принципе, все правильно делаешь. Но я сейчас это... Я постараюсь это видео найти, просто я все, как бы, видео твои пытаюсь там папку в одну загонять, просто сохранять, чтобы, ну, не потерять их, и, чтобы в любой момент можно к ним вернуться было и, скажем так, их изучать. Ну, вот, смотри, вот она э, психушку, они <проверяют>, проверяют. Ну, а могут они по беспределу просто признать человека невменяемым, да и все. Или, или это будет зависеть Скажем так От правильности действий Не, но ну это понятно, что это будет зависеть от правильности действий А тут четко надо, конечно, понимать Четко понимать, какие действия человек должен осуществлять Чтобы, скажем так Не предоставить им возможности Признать себя, скажем так, дураком, грубо говоря Не лишить тебя дееспособности Вот где бы вот это посмотреть то, что у тебя вот э, есть ли такой материал, что вот именно когда в психушку увозят, э, именно вот, скажем так, э, где пояснения, э, как себя вести, какие вопросы задают, как как отвечать надо, как документы писать, подписывать. Я так понимаю, что красной ручкой это уже все надо делать. Именно там и значение имеет, что красная ручка именно все это делается. Потому что, видишь, как тебе сказать, я там, например, видео твои начинал смотреть непоследовательно. Вот я там наткнулся случайно в интернете, э, готовясь к суду вот, э, на твое видео. И потом, как бы, оно вот у меня э, в ленте всплывает какое-нибудь э, очередное твое видео. И у меня, получается, информация шла, например, не как, там, скажем так, э, по возрастающей. А я ее хватал как бы отдельно, ну, кусками. Вот всплыло в ленте, там, я раз там это видео посмотрел, и у меня там сначала кое-что не билось. Потом как бы чуть-чуть я побольше информации посмотрел, я что-то стало выстраиваться, и стало понимание, что такое персональные данные, именно данные персоны, и почему, что такое физлица, что такое юрлица. Для меня я раньше всегда думал... Блин, откуда они это взяли? Физ лица, юр лица. Я понимал, что это кто-то для чего-то придумал, но не понимал, кто и для чего. Сейчас как бы, ну, пазл сложился, все, все встало на свои места. И вот последнее видео, я которое смотрел, именно когда ты разговариваешь э, там с какими-то ребятами, э, которые именно объясняют, как э, можно пользоваться... Некоторые вот отказываются от паспорта, там сжигают его, рвут а потом не карточку не могут ну, получить ничего а там именно вот, э, два человека с тобой на связь выходили там разговор ваш был что они говорят что можно в принципе действовать не отказываясь от э, персоны то что как бы есть вот эти лица которые за нами следят которые как бы оценивают наши действия Проверяют нас на понимание, скажем так, пользуемся ли мы волшебной палочкой, либо мы осознали, и что дальше как бы времена, когда, ну, скажем так, овец от козлищ отделят, и кто будет претендовать, скажем так, на эту землю и на жизнь, а кто просто будет утилизирован. То есть э, там вот было вот именно видео, как два человека, ты, ты им задаешь вопросы, там два парня, так по голосу чувствую молодых. Они именно начали объяснять, что можно в принципе не отказываться от персоны, а э, комбинировать эти знания и неплохо их использовать для себя. Ну, В принципе, ты это тоже в своих видео все время декларируешь, что как бы что ты именно идешь в этой схемы, что ты не отказываешься там. Э, совсем от персоны, чтобы, скажем так, чтобы эти, пользоваться какими-то благами, которые дает эта персона, но при этом четко себя отождествлять, что ты не персона, а ты именно генеральный распорядитель, именно управляешь этой персоной и, соответственно, все блага получаешь. Вот туда, конечно, вот это, э, стрим ваш, вот с этими двумя чуваками, конечно, это, блин, тяжело там, как бы, сразу все осознать. Там они такими терминами оперируют, что мам не горит, там, блин, Это как бы, я понимаю, тебе понятно, потому что ты уже там э, прошел такие испытания, что у тебя четкое понимание, расторжествление и все остальное. А вот, конечно... Именно вот по, э, по той, это, как сказать, лекции или как стрим. Стрим, она, скорее всего, стрим, наверное, был тогда. То есть, а, к чему я это все рассказываю? А, видимо, все равно существует какая-то модель, согласно того, что я сейчас сказал, что можно, в принципе, существовать в этом государстве, а, не, не отказываясь, в принципе, от персоны. То есть, а использовать ее в своей выгоде а, – тех или иных э, действиях, но при этом надо четко э, понимать кто-то и что-то, именно совершать такие действия, чтобы было четкое разделение одно, одного от другого. При этом э, выстраивалась взаимосвязь, э, что можно было понять, что э, не персона управляет человеком, наоборот, а человек персоны. Я правильно понимаю? Можно и так, можно без персоны, можно, но тогда придется все самому делать, не пользуясь благами системы. Можно, используя персону, через персону получать блага от системы. Вот вот этот вариант вообще интересует. Вот, потому что когда твои видео смотрел, у меня сначала тоже возникла мысль, что, как там и у многих, что отказаться от персоны, там, подать снять себя со всех учетных данных, ну, тогда ты как бы, да, ты станешь невидимым для системы, она не сможет тебе ничего предъявлять, ты там снимешься везде с учета, но ты тогда и лишаешься этих благ. Соответственно, возникают очень много таких, скажем так, проблем. Тем более, когда у тебя, например, у меня еще дети есть, и поэтому как бы это связано тоже с детьми, и со совершением, допустим, даже за эту квартиру, например, что-то тяжело будет продать, что-то там сделать. А вот, конечно, хотелось бы именно чтобы ты сказал, где будут посмотреть вот это вот... Есть у тебя стримы или вот это видео, где как пользоваться именно благами этой персоны, вот, не, не, не отказываться от нее, чтобы вот как бы благами, благами системы не отказываться от персоны, при этом заявлять себя как именно живого человека. Вот где это можно посмотреть? Есть у тебя такая вот, скажем так, информация на канале? Ну так ты же сам сказал, последний стрим, последний прямой эфир. Антон, спасибо большое, благодарю тебя за такой урок, без, без ценной жизненной опыт. Надеюсь, как говорится, идти твоим путем что и в принципе может быть если нас будет больше, может быть мы эту систему как-то и изменим, так, чтобы живых было больше. Потому что по-другому я пробовал систему менять, не ну, бесполезно, только революционный путь, либо я так понял, вот эта система живого человека. Пока другой альтернативы я для себя не вижу. Начинать? Потому что как-то вот в этом жизни как и как-то с этим взаимодействовать. Начинать надо всегда система. с себя. Остальное, да. Надо самому сначала поменяться. Как бы как информацион, соответственно, себя с, э, с персоной. Uh -huh. Я правильно понял? Uh -huh. Я могу, если вот в процессе, скажем так, обучения будут какие-то вопросы возникать набрать. какие-то помощь какой то получить. Да конечно звони только, вопросы подготовь заранее, чтобы времени не тратить. Я, я понял, я понял, просто это вот я такой многословный, это вот моя боль. Я как бы вот привык, что с людьми работал раньше. Не бывает, вот вроде сразу коротко, как Они не понимают, что вот приходится изобилчики долго. А 50-50, здесь вот у меня уже просто вот оно ну, укоренилось. Во мне у меня жена постоянно замечания по этому поводу делают. То есть ты говоришь, не напрягаешься. Своей многословностью, ну, как бы издержки, скажем так, в профессиональной деятельности, постарались с этим что-то сделать, чтобы в следующий раз, да, кратко отсюда призна, подготовить и уже спросить, чтобы не тратить свое время. Ну, так, что, что я раз, могу... Большое, что тебе могу сказать? Только ага. советы. Это вот э, у машины, я помню, вот, шест... Э, шест... шестая модель Жигули, там, чтобы перевести на 76-й бензин, там надо было растачивать эти цилиндры. Да, да, да. И клапана там что-то менять. Так вот, э, эту это, это, это машину можно перетащить, и она больше уже, ну, либо цилиндры менять, либо ездить на, на том бензине, на который заточен. Э, это машины так действует. А люди могут и так, и эдакс. Перестраиваться. По-разному, да? Да. Так вот, ты, конечно, молодец, что ты освоил инструмент долгого захода и долгого разъяснения. Научись переключаться. Согласен. Согласен. Буду, буду учиться, Оттяжись, учимся за самое смертное. Я, я это называю пулемет Гатлинга. Так вот, этот пулемет Гатлинга тебе пригодится в определенных случаях. Но это не значит, что его нужно использовать здесь всегда и во всем. И даже если тебя <соединяем> попросили ты пять-пять раз, вы выключай свой пулемет Ты все равно используешь его, так, так не делаешь. Надо же, надо же не сказать, чтобы она записала меня пулемет гаслинга. <соединяем> <соединяем> посмотри мне видео а на канале. Хорошо. На канале меня посмотри видео. Пулем. Да так и называется, это пулемет, да, да. пулемет гаслинга. Я сейчас запишу, обязательно посмотрю. <смех> спасибо. спасибо, большое благодарю. Приеду с картинками, сейчас запишу. Ну я тебе сейчас ссылку пришлю. Это, видимо, я. Ага, спасибо. По поводу дееспособности спасибо. ты спрашивал, подожди. По поводу дееспособности ты спрашивал, что делать э, по поводу психушки. Есть такое видео, называется "Дееспособность". Тоже у меня на канале в Ютубе набираю два слова. Сургоднадзор и дееспособность. Ага. Так, сейчас тоже наберу. Деспособность Типами Какинг. Это два, что мне надо сейчас посмотреть. Ну и роспись по принуждению. Ну, Ну, роспись по принуждению. Надо мне пересмотреть, да. Вот этот оно изучен голландцы есть, но видите, там есть, по-моему, модель роспись по принуждению. Нет, это одно и то же видео. Также. А, одно ну и то же, да. Ну тогда все я сейчас, да, сейчас пересмотрю. Перед, перед разрывом связи ты задал вопрос, где послушать да. варианте использовать своего гражданина в свою пользу. Последний, да, да, да, да, да. последний прямой эфир, как раз поэтому и разговариваем. Там сейчас называется Содружество Наследников. Вот, и прямо под видео есть ссылка на чат, точнее на канал в Телеграме, где выложено где-то 20 трансляций. Вот эти трансляции у меня ушло послушать где-то две недели. Поэтому вот именно вот эти знания, они там. Они на Телеграм-канале. Вот как бы, там есть Телеграм-канал Тургут-2 разговоры как-то есть Сургут-2 Сургу Антон. Вот я вот именно на Сургут-2 Антон. Оно там, да? Вот это. Еще раз поясняю. Заходишь на канал Сургут-Надзор на Ютубе. Ищешь последний прямой эфир. Называется он там что-то Содружество наследников. В описании к видео к данному прямому эфиру первая ссылка идет на на телеграм канал называется что-то там свет совесть любовь вот в этом телеграм канале а есть, есть трансляции я понял. Свет, ну, совесть, любовь, да? да грубо говоря ут, утка в Ларсе Ларес в на, на Дубе есть сейчас... что сам знаешь где я. Я... я понял понял я сейчас зайду тогда да еще а я ему кстати потерял. Было потом по истории много этих, блин, не могу его найти, думаю, где это видео, хотел вернуться к его просмотру не могу его найти, и все. Uh, ну, сейчас, чтобы попробую найти, как, как ты сказал. Найдешь, не слышу, поищу его. И, и там именно, именно э, вот когда на телеграме, там именно вот эти... 20 как-то решений, ну, у первого А да. вот на ничего там просто вводные, как бы, эти темы, да? Да. А, что понимаю. Я понял, это вводные, как бы такая, а вся информация вот уже там на телеграмме. Я... Это, это, скорее всего, не вводная, а наоборот, как называется, в начале предисловия, а это послеслови. То есть сначала я трансляции я прослушался, понял. а потом уже прямой эфир этот повел. А что, я понял, ты, ты я понял, ты все это изучила, потом уже как бы это я понял. Угу. Хорошо, будем изучать, будем себя, это, скажем так, заниматься самообразованием. Как этот, не знаю, у тебя или где там, какой спрашивает у вас говорит, образование наивысшее или где это говорит какой говорит сам образ. Ну вот правильно говоришь. Владимир Владимир, вопрос такой традиционный. Могу разнести для всех запись наших разговоров? Полное согласие, Просто у тебя там по ходу разговора звучит имя, отчество, фамилия. То есть, если это не, не будет разрушение персональных данных, что это? Если ты не возрагаешь, тогда размещай. Да нет, <таспит> нет. Так, я подумать. А можно там эту фамилию запихать да и сделать, размещать? Ну, если запихать, то мне придется искать все эти места. Мы с тобой больше часто разговариваем. А моя фамилия звучит, правильно? Ну, да. Твои персоны. размещай. Я, я думаю, это я думаю, это ничем. Для меня таким нет иметь негативные последствия. Mm. Может, да нет, ничего ну, не страшного, я не вижу, потому что у меня имя, отчество, фамилия, это моя персона, она в общем доступе, я адрес, то есть я не, я не скрываюсь. Mm. Ну, я не против, когда как со всех Добро. Я Я не против. Потому что ну, многим так, будет так полезно так, да, покушать. А за да, а самим вроде, ничего такого не сказал? Ну, не скажи. Много ты что сказал, много я что сказал. Ты многое то сказал, да что... Как ты, ты, как сказать, ты? Как сказать? Я хотел за тебя это сказать, но, но ты по ходу разговора сам это озвучил. Только за. Добро. А, ведь, ведь, ведь если бы такие же люди, которые звонят тебе на канал, а были бы против, то я бы никогда не узнал бы об этом и не смог, даже так, этим воспользоваться. Поэтому все-таки, наверное, знания, которые а, мы получаем даем друг другу, как бы это, наверное, будет правильно. Потому что я эти знания тоже получил благодаря тем людям которые именно не против были именно вот э, разговоры э, опубликовать даже вот этот летучий голландец, э, там вот этот мужчина, который звонил по решению прав, для меня это было все скажем так ценно. Как бы я оттуда подчеркнул достаточно ин информацию. Потом, по-моему, парень Самара или откуда-то звонил из Сарасова, когда он как доверитель действовал, по-моему, Сталин 2 на канале у тебя как он лицо выступал, именно как завинитель от не, не своих чего-то другого представлял. Он, он там у говорит, я вижу, я представлял другие интересы, человек все дело. И поэтому я считаю, ну сон, если бы этих людей не было, я бы об этом не узнал, я за. Вот сейчас я как бы анализировал то, что ты сказал. Я прихожу к такому выводу, что да, мы должны делиться своим опытом и чтобы другие люди на нем могли, скажем так, просыпаться, отождествлять себя и развестлять себе систему. Да, однозначно. Вот это очень правильная позиция, потому что многие, примерно половина, не дают добро. То есть они считают, что они там что-то, кто-то стесняется, кто-то говорит, что нет. Это типа только между нами, для других других это не касается, хотя информация, которая, как говорится, истинно рождается не в споре, а в, в разговоре. И вот любой разговор, из него можно подчеркнуть и определенные крупицы знаний, в том числе из этого. – Ну все, благодарствую, звони буду видеть твое. Сейчас уже задание. Теперь у меня на втором вечере есть еще задание. Теперь же не знаю, нажал Сейчас вот это все надо начинать искать, Все, благодарю тебя, Антон. До свидания. Все, хорошо.